Bonjour les amis! Здравствуйте, друзья! Сегодня я вас угощу еще одним французским открытым заливным пирогом киш с семгой и шпинатом. Эти два ингредиента отлично гармонируют друг с другом, а заливка из сливок и яиц гарантирует этому пирогу необыкновенную сочность. Чтобы не пропустить новый рецепт, подписывайтесь и жмите на колокольчик. Раскатать тесто в пласт толщиной 3 мм. Рецепт этого теста вы найдете у меня на канале. Разложить тесто в форму. У меня она разъемная и я убрала дно. А теперь я вам покажу, как красиво вылепить бортики. Прижимая тесто одной рукой к краю формы, другой выдавливаем его вовнутрь формы, образуя своего рода выступ и так по кругу до конца. Прижимаем скалкой тесто к краям и снимаем излишки. Делаем защипы вот таким образом. Если тесто прилипло к краям, Легким круговым движением отделите его от бортика формы. Тесто готово. Нам нужно подготовить все ингредиенты. Мелко рубим зеленый лучок. Режем кольцами козий сыр. Он в рецепте не обязателен. Лук-шалот можно порезать покрупнее и припустить на растительном или оливковом масле. Заливка готовится из яиц и сливок, которые мы тщательно взбиваем венчиком. Солим, перчим, добавляем тертый сыр и зеленый лучок. Доводим до однородной консистенции. Осталось собрать пирог слоями. Начинаем со шпината, он у меня уже готовый. Для тех, кто не любит шпинат, его можно заменить щавелем. Следующий слой – рыба. Поверху зажаренный лук. В конце идет заливка. Можно немного перемешать, чтобы не было пустот. Выкладываем кругляшки козьего сыра. Убираем духовку на 45 минут. Пробуйте, готовьте, фотографируйте получившееся блюдо и делитесь им в инстаграме. Хэштег «Отчаянная французская домохозяйка». Мне будет очень интересно и приятно посмотреть на ваш конечный результат.